Расклейка. Давайте так, сделаем условную лестницу. Самый простой и примитивный уровень продвижения вашего объекта. Расклейка. Расклейка. В чем ее преимущество? В том, что она доступна. То есть вы можете сделать ее вообще легко. Плюс, плюс. Все, на этом плюсы заканчиваются. Минусы. Недостаточно большой охват. То есть расклейка вы не можете делать бесконечно. Ну, у вас должно быть время на продажу еще. Поэтому вы сколько-то расклеили, или заказали какую-то часть расклейки, да, но вы не можете заклеить ей весь, весь город, тем более, что это сейчас противозаконно. Везде подряд клеить расклейку нельзя. То есть с этим даже органы уже борются. Дворники срывают, да, там есть какие-то барьеры. Второе. Ну, никакой автоматизации, в принципе. Третье. Помимо того, что доступно вам, доступно и всем вашим конкурентам. То есть, это могут, могут сделать другие риэлторы, это может сделать даже сам собственник. Это не ваше конкурентное преимущество, это то, что может сделать каждый. Следующий уровень. Расклейка – это когда клеят объявления, ну, берут там, продают квартиру, на стекло на подъезд, еще куда-нибудь. Следующий уровень. У нас появились немножко автоматизации, доски объявлений. Какие плюсы у нас? Плюс у нас в том, что уже достаточно большой охват. Что уж говорить, доски объявлений дают серьезный охват, то есть большое количество людей ваше объявление увидят. Второй плюс, какая-никакая автоматизация присутствует. Вам не нужно ходить, постоянно делать, висеть из дома, с компьютера, есть сервисы по, по массовому постингу объявлений, по автопостингу, по перепостингу на разные площадки. Короче, какая-то автоматизация появилась. Но опять же, это доступно всем вашим конкурентам. Это может сделать любой и собственники вашего конкурента риэлтора. Поэтому это не может быть вашим конкурентным преимуществом. Следующий уровень, про который мы сегодня будем говорить, формула простая, то, что вы для себя вынести должны. На доску в основном, утки. Утки, да, хорошая. я коррекционирую определение, определение несуществующих квартир. Вот утки надо записать тоже, потому что есть фонари, фейки, пустышки что-то там еще было такое прям. Я собираю в разных регионах по-разному называют. Ну, лиды, лид-магниты, магниты и так далее. Следующий уровень, на который вы сейчас должны прийти, ну, я считаю, что это, допустим, в Москве и Питере это уже мастхэв, прям обязательно условие, без этого вы, скорее всего, уже с рынка уйдете. Для регионов, это если вы хотите быть на коне, если вы хотите делать э, не там одну-две сделки, а хотя бы минимум 5 сделок в месяц, то наша формула простая, Сайт плюс трафик. О том, какой сайт и какой трафик, мы сегодня поговорим. Сайту немножко меньше времени уделим, потому что не будет э, у нас столько времени. Но, но вот, вот этот вопрос самый сложный, пожалуй, потому что сайт плюс-минус понятно, что это такое. Как он выглядит, более-менее понимают все. Где его взять, тоже плюс-минус понятно. А вот как сделать так, чтобы у него клиенты походили, приходили, заявки оставляли, это вопрос, на самом деле, более сложный. Это то, что должно быть сейчас, ну, я считаю, у каждого. И это, на самом деле, ну, не что-то заоблачное. Следующий уровень, куда пришли уже застройщики. Раньше застройщики были вот здесь. Те, кто сейчас идет сюда, мы называем динозавры. Кто вот здесь остался, это динозавры. Наше э, мнение такое. Динозавры. Это ребята, неважно, на любом рынке есть динозавры, это ребята, которые не следуют трендам. Это ребята, которые э, поймали в какое-то время волну, нашли рабочие инструменты, и делают, только их делают, делают, и очень долгое время это делают. И в этом есть определенная логика, потому что успешные действия нужно повторять. Но они не следят за рынком вообще. То есть рынок меняется, а они продолжают делать те же самые старые действия. В итоге с рынка они уходят. Так было с многими застройщиками, сейчас эта участь дошла до агентств недвижимости. Если вы не будете развиваться вот сюда, и, и даже частные риэлторы. Если вы не будете развиваться сюда, вы как динозавры вымрете. Даю вам подтверждение. Все, кто пришел сюда, уже, скорее всего, динозавры, потому что вы начинаете в этом направлении двигаться. Вы уже задались вопросом, что я делаю не так, и пришли на обучение. Это очень круто. Есть динозавры, которые этого не понимают, которые считают, что ну, раньше работал, я сейчас буду это делать. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас, если вы хотите запрос, закрыть вопрос с рекламой, если вы хотите делать минимум 30 заявок на одного риэлтора, это вот эта формула. Сайт плюс трафик. Трафик – это реклама, условно. Допустим, трафик в магазине – это посетитель магазина. Трафик на сайт – это посетители вашего сайта. Следующий уровень, куда ушли уже застройщики, сюда пока мы смотреть не будем, это для крупных агентств недвижимости либо застройщиков, это PR, брендинг на канальный маркетинг. Давайте. AM, AM. То есть это более сложные процессы, и это большие финансовые вложения, и это, как правило, делается командами, либо большими аутсорс, аутсорсинговыми командами, то есть сюда нет. Но вот этот вопрос можно закрыть своими силами. По крайней мере, в перспективе до 150 обращений можно даже ну, не искать маркетолога, а вопрос решить самим.